А всем здарова с вами Костас и в этом видео я бы вам хотел рассказать и показать как настраивать и вообще пользоваться программой HIKI 3 Recorder. Напоминаю еще раз то что это диктофон и он у нас на мобилках что не делает его достаточно удобным. Вообще, программу, как только заприметил, сразу же она мне понравилась. Пользуюсь ей и по сей день. Она очень меня радует из-за своих гибких настроек и из-за выходимого звука. Он получается просто шикарным. А если еще немножко обработать, так вообще огонь. Качество звука я ставлю самое максимальное, а именно 320 кбит в секунду. Формат у меня mp3 и усиление я поставил на 5.0 можно в принципе и поменьше но опять же это экспериментальное значение поскольку каждый телефон свой у каждого свой микрофон и лучше всего когда вы будете подбирать усиление под вас я не знаю что еще говорить по поводу этой программы программа очень удобная. я всем советую ей пользоваться особенно если вы ведете канал по разговорным видео еще я бы хотел порекомендовать купить для вашего телефона какой-нибудь простенький поп-фильтр или же можно натянуть просто носок поскольку из-за хорошего качества микрофона который вы можете выставить он может а, очень даже четко записывать такие взрывные как бы и опять же это воздух это все Короче, нужен поп-фильтр. Я сам не прочего его приобрести, но пока что такой возможности нету. Так что буду ждать, может быть будет, и опять же, качество звука будет получше немного. Но опять же, если у кого-то нет и тратится вы вообще не собираетесь, то... Смиритесь с носком. С носком, Нет, я его точно не буду использовать. Впрочем, та программа очень легкая, я не вижу долгого смысла о ней рассказывать. Настройки подбирайте под себя. Опять же, выставляйте максимальное качество, и главное, следите за памятью. Если вы будете записывать в 320 кбит в секунду, то у вас памяти будет жрать очень много. Как, например, за, ну, не знаю, там 5 минут оно может у вас сожрать порядка 10 мегабайт. Но все равно, если что, я вас предупредил. Так что, в принципе, можете потом не удивляться, что мало. Ну а с вами все это видео, у микрофона был Костас, всем удачи, всем пока, играйте только в хорошие игры, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, конечно пишите свои комментарии, я читаю все комментарии, стараюсь отвечать на все ваши вопросы, ну и давайте всем удачи, всем пока, увидимся в новых видео. Let me walk in.